Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал Макс Эффект. Итак, что у нас сегодня на повестке дня? А помните, в прошлой серии мы пленили кайзера Священной Римской Империи? Вот, он, он у нас сейчас находится в тюрьме. Я, я вот спросил, я у многих поспрашивал, как можно это обернуть в свою пользу. Сказали, можно, например, его просто отпустить или там казнить, или пытать и изувечить, или просто отпустить за, этот, за выкуп. Но я решил не следовать всем этим советам, а придумал свою гениальную схему, как был <с> ну, конечно, это громко сказано. Для тех, кто попал в такую ситуацию, я могу вам рассказать, как решить эту проблему. Итак, что мы с вами делаем? Я просто ни у кого такого не видел. Вот, смотрите, в первую очередь нам нужны деньги очень много денег у нас сейчас пока что недостаточно у нас пока что только 500 монет нам нужно гораздо больше очень очень много денег В первую очередь мы занимаем у тамплиеров тамплиеры соглашаются кстати говоря наш брат никола стал Стал все-таки великим магистром ордена тамплиеров из нашей династии, кстати говоря. Меня еще просили сделать обзор на династию, я обязательно ее сделаю, но сначала объясню вам, что я задумал. Он говорит, что он одолжит нам 300 золотых все, что он просит взамен, ваша будущая помощь в некоторых вопросах по мере их возникновения. Превосходно. Так, деньги у нас появились, но их еще мало. Мы занимаем еще 300 рублей у евреев. 300 монет у евреев и изгоняем евреев изгоняем евреев в итоге у нас получилось 3484 монеты на счету что мы делаем дальше второй шаг мы должны поклясться верности кайзеру гунтраму старому да не удивляйтесь это именно то что мы с вами должны сделать это именно то что мы с вами должны сделать о, кстати, у нас тут этот Рахвайе умер, э, погиб при подозрительных обстоятельствах, ну и ладно, и замечательно. Все, мы поклялись э, верности Кайзеру, и мы теперь часть Священной Римской Империи. Мы можем использовать это в свою пользу. Главное, чтобы пока мы э, проводим всю эту, всю эту махинацию, у нас не умер э, Кайзер. Далее, мы создаем фракцию. Это третий шаг. Нужно создать фракцию. У нас тут очень много фракций, поддержку разных э, э, людей в совете, но мы, э, единственное самое выгодное, что мы можем выбрать, это фракция сепаратистов. Итак, фракция сепаратистов. Далее, нам нужно э, пригласить людей в свою фракцию, как можно больше людей. Как можно больше людей. Вот карта вассалов в Священной Римской Империи. Тут у них, как обычно, балканизация. Главное, мы должны брать себе во фракцию прямых вассалов Кайзера. Вот, ты к нам э, захочешь, а он подня поднял какое-то восстание, ангрийское восстание. И мы не можем его пригласить, ладно. Вот, герцог Энцо Ангрия. Сначала даем ему э, взятку, но он не хочет. Поэтому нужно дать, послать ему подарок. Шлем ему подарок, это все очень много денег стоит. Так, даем ему взятку. Дожидаемся, пока он ответит. Они обычно э, долго не думают, а сразу же соглашаются. Так, все, мы дали ему взятку. Теперь э, заставим его вступить во фракцию. Теперь, когда он должен нам услугу, после того, как мы дали ему взятку, мы можем заставить его вступить во фракцию. Прекрасно. Дальше. И тем же самым образом мы с вами приглашаем к себе во фракцию всех, кого можем. Я не мог себе пригласить во фракцию королей детей, Тех, кто скрывается и, с кем, и тех, с кем у меня конфликт интересов Ну а остальные преданные вассалы За кругленькую сумму присоединялись к моей фракции сепаратистов Но в итоге получилось несколько, несколько прямых вассалов кайзера И они, которые согласились присоединиться к моей фракции Ну точнее я давал им взятку и они присоединялись. Так, ну и в итоге. Я потратил все деньги. И пригласил всех, кого мог, к себе во фракцию. Посмотрите, сколько у меня человек теперь стало во фракции. Что мы делаем дальше? Здесь такое есть решение. Требование независимости. Я нажимаю. Кайзер Гунтрам получит ультиматум. Так. Но ну он, естественно, отказывается. Он, естественно, отказывается нам подчиняться. Uh, неважно, как много продажных душ вы сумели заманить на свою сторону. Без боя не получите ничего. Да я лучше умру, защищая принадлежащие мне по праву. Итак, у нас начинается с ним война, который, в которой у нас сразу же 100%. Мы, не раздумывая, выдвигаем ему требования. Война заканчивается, и что мы видим? Посмотрите, как, uh, как уменьшилась uh, Священная Римская Империя. Просто мы смогли, благодаря махинациям, развалить Священную Римскую империю. От нее осталось только вот лишь малая ее часть. Конечно, можно было и больше, если бы у меня было больше денег. Но вот сколько есть, столько есть. Ну, как вам? После этого Священная Римская империя очень сильно ослабела. Да и к тому же у нас, очень, у нас появилось очень много независимых правителей, которым мы можем объявить войну или, например, предложить им стать вассалом. Но ну, вот такие вот дела. Развал Священной Римской империи произошел на ваших глазах. Все, что нам остается сделать, это радоваться этому, что мы избавились от такого сильного врага. Постепенно мы поглотим все вот эти вот земли. Но ну, вот такие вот дела, дорогие друзья. Мы с помощью нехитрых махинаций развалили Священную Римскую империю. Так, что мы будем делать дальше? Ну, естественно, я вам покажу мою династию, точнее, династию Капони, как она выглядит. Кстати, Никола, помните, раньше у, них, у него было имя Никола. Теперь он, когда. Он, видимо, поменял, он поменял культуру почему-то. У него была итальянская культура, и, он, и она стала французской. Теперь он не Никола, а Николя. Вот это да. Даже такое здесь продумано. При том, что мы сами давали ему это имя. То есть не игра ему дала. Мы сами дали ему имя, оно само изменилось. Вот это да. Ну вот. Как вы видите, семейное древо уже разрослось. Наша династия насчитывает 25 членов, из которых живых 7. И тут 1, 2, 3, 4, 5 поколений. Вот, родилось пятое поколение. Виктория 3 это первая представительница пятого поколения. Престиж у нашей семьи 301, из-за того, что у нас тут есть четыре, четыре светлейших дожа. Кстати говоря, из-за того, что Николя... <смех> мне так теперь непривычно его называть. Николя получил э, титул герцогства Ордена Тамплиеров. Это тоже прибавилось э, к общему счету. 10 э, баллов нашей династии дало престижа. Так, у нас тут есть королева Бланка Хромая. Она дочь Джессики Капони, нашей сестры. Джессика Капони вроде бы была у нас... Э, она была, если вы помните, королевой, королевой Арагона. Была замужем за а, королем, королем Понсом Чудовищем. А он умер. Он погиб от руки убийцы. Заказчик убийства Джессика Капони. Что? Что? Серьезно? Она убила своего мужа? За что? Видимо, все-таки у них были очень плохие отношения. Вот забавно. И потом ее дочь, королева Бланка, Королева Бланка хромая. Почему она хромая? Она косолапая, тупая, застенчивая, ленивая, циничная, амбициозная, параноик. Идеальный правитель, чего вы хотите-то? Ладно. В общем, она родила... Она родила пятерых детей и все девочки. Вот это да, пятерых детей она родила и все девочки. Видимо, из-за этого у них были плохие отношения с мужем. И она не выдержала и просто взяла и убила его. Ну что ж, так держать, Джессика. <смех> Прям не знаю, какая-то династия серийных убийц. Так, Фредерика. Фредерика у нас умерла от кори в 47 седьмом году. Вот это да, вот это ничего себе. И родила трех детей. Баль... Бальдасарре, Фиески, Уга и Мариетту. Ну, это понятно. Ладно, хорошо. Так, у нас у Иофета есть дочка, Верона. Так, дальше вот это можно закрыть и перейти к вот этому, вот, вот этой ветке. Это ветка Верца. А здесь у нас есть Гертруда. Гертруда... блин, а Гертруда погибла в темнице герцога Рагнера. Что за герцог Рагнер? Герцог Рагнер жаба. Он, видимо, взял ее в плен, когда была там какая-то очередная война на севере. Неприятно. Она родила двоих детей для династии Эстрид. У них есть какая-то родословная. Кстати, родословная Астора им почему-то не передалась. Наверное, она не передается в другие династии. У Доната трое детей. Вита, Клементина и Микеле. Вообще, у всей, у всей вот этой ветки такие а, интересные имена. До, Доната замужем за Филичитой. И у них Вита, Клементина и Микеле. Так, Вита, кстати, нуждается в выборе типа образования. О, посмотрите, он военный. Давайте сделаем его военным. Ладно, начнем вот так. У Филиппа было трое детей, как вы помните. Это Леонардо, это Розетта и это Сандра. Все эти дети до сих пор живы. Хотя нет, Леонардо у нас умер. Умер от пищевого отравления. Да. Он, кстати, был у нас крестоносцем и герцогом Трансиордании. Жалко, что... Кстати говоря, его дети унаследовали все эти титулы. А Усилия и Иоган, один из наших будущих наследников, унаследовали все эти титулы. Но это слабые претензии, потому что они потеряли силу после наследования. Но если что, если что мы сможем ими распорядиться и что-нибудь себе завоевать. Так, ну и вот здесь вот у нас Камила. Камила, у нее вот эта вся ветка почему-то э, вымирает. Видимо, какое-то семейное проклятие. Хотя нет, вот здесь еще трое э, живых членов династии осталось. И джузепа э, де Дицара, если вы помните, это бастард от э, нашей флоры Блю, Брюзгливой, которая ушла в монастырь. У нее, кстати, очень богатое потомство. Посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть детей. И один из этих детей, кстати, князь Арпад Геза II. Вассал короля Арпада Шаломона. Вот это да. Ну хорошо, хорошо. Ой, как сразу приятно стало смотреть на вот эти вот нечеткие границы распавшейся империи. Ой, замечательно. Надеюсь, со временем мы сможем сделать так, что священная римская империя полностью упадет. Кстати говоря, смотрите, после кайзера Гунтрама куча стала претензий. На наши титулы, а значит, нужно поскорее от него избавиться. Нужно поскорее его убить. У нас, кстати, сейчас нету э, активного заговора, значит, нет. Так, нам нужен придворный лекарь. А что случилось? Неужели у нас э, гильем умер? Видимо, да, он умер. Блин, так печально. Ладно, тогда Гелазию назначим. Вот, назначим Гелазию. Мне, кстати, еще предлагали э, перейти в теодолизм. Э, И даже дали мне рекомендации, как именно это сделать. Но я пока что еще хочу поиграть за Торговую Республику, потому что мне очень нравится, как много денег она дает. Нистовое бурление в животе дает вам четный сигнал, что опять... А, страдаем от диареи. Нет. Но ну, неужели мы... Неужели мы заразились чем? Что тут? Брюшным тифом. Ну, Нет. Гелазио Дипамбьина утверждает, что весь его медицинский опыт приводит к заключению, что у вас брюшной тиф. Он настаивает, чтобы вы следовали его указаниям. Ну и что он скажет? Давай, вылечи нас. Так. Гелазио велел вам избегать жирной и пряной пищи, чтобы избавиться от диареи. Я рад, что нанял его. Достойное лечение симптомов, но не лечение болезни. Почему он не вылечил нас? Непорядок. Я почему-то могу опять арестовать принца Филиппа Диане. За что? Все, что он хочет захватить Факторию. Нельзя. Блин, он поднял восстание. И куда он делся теперь? Ой, а кто теперь вместо него? Ну, теперь, а, теперь Ансельмо почему-то стал Патрицием Диане. Ну, ладно. Избавились от, от одного Диане. Мне еще говорили о том, что слишком часто мы... Убиваем других людей. Ну, что поделать, это же средневековье. Здесь идет жесткая борьба за власть. О, Сим, Сим Капони и Фредерика сообщили, что у них родилась дочь. Так, нужно подобрать обязательно ей имя. Так, и это будет Фелисити. Ой, замечательно. Отличное имя. Фелисити. Какое красивое имя. Так Николя Капони получил новое прозвище, теперь его зовут монах. Вот это да. Так Ансельмо Диани хочет нас обогнать. Да что же это такое-то? Избирательный фонд у него большой, посмотрите-ка на него. Ну блин. Так вы чувствуете, что горите изнутри и временами не можете понять, где сон, а где яйф, у вас брюшной тиф. Ну нет. Давай ты не будешь умирать, Ной Кстати говоря, посмотрите Посмотрите, сколько убийств у Ноя 27 человек Положил Мерзавец какой Ну вообще Так не стыдно Так, светлещий дождь Ной, Патриция Патриция? Что за Патриция? А, это наша любовница Она Она, а у нее нету мужа М Матильда, у нас родилась дочь Ее назвали Матильда Ну Кстати говоря, я не могу Я не могу выбрать ей имя Так Ну, давайте леги Легитимизируем ее Кажется, мы э Любовные приключения привели к появлению ребенка Пускай она будет как законы Наш ребенок Почему бы, собственно, и нет Да, она узаконенный бастард так, ваш придворный лекарь, Гелазио Непристойный, предлагает методы лечения вашего недуга. От специфика каждого из них зависит не только успех в исцелении, но и риски, связанные с побочными эффектами. Думаю, вы знаете, что делать. Да, думаю, вы знаете, что делать. Кстати говоря, мне предлагали имена для, для меча, которую мы сделали. Сейчас я его переименую. Гелазио показал вам обугленные останки кошки, прежде чем закопать их. А за едой он рассказал, как он гонялся за этой мохнатой бестией часами, чтобы поймать. Кажется, он сдал, ждал от вас похвалы за свой труд, но жуткий привкус мяса не давал вам открыть рот. Так, успешное исцеление, то есть все, мы больше не болеем. Ну нет. То есть мы до сих пор еще болеем, но у нас есть успешное исцеление. Которое повышает наше здоровье. Ну понятно. Предложили, да, несколько имен для нашего меча, но мне больше всего понравилось имя Крылатый Лев. Это символ, символ Венеции. Давайте так и назову. Меч Крылатый Лев. Конечно, непревзойденный венецианский дуручный меч звучит тоже круто, но мне хотелось бы, чтобы у него тоже было свое собственное имя. У этого меча. так хам капони и ильде гарда де клери сообщили что у них родилась дочь ее назвали сденка почему так почему так почему сденка в честь кого почему хам по культуры внезапно как так получилось как так получилось объясните мне пожалуйста почему он по культуры внезапно он должен быть итальянской культуры он же истинный итальянец Ладно, тогда давайте выберем для нее какой-нибудь подходящий. Александра предложили имя для этой девочки. Случайным образом оно выпало. Александра Капони. Кстати говоря, очень обидно, что брюшной тиф здесь до сих пор не уходит. И может умереть очень много людей. Так, ладно, Маршал нужно назначить. Пускай это будет Эр Эгринфрид. Ой... О, вот это да. <связывая> вот это да. Так, и у нас начинается крестовый поход. Следующий дождь Ной ответил на призыв к крестовому походу, который отправил папа Сильвестр IV, поскольку прежде дал обещание. Цель похода — халиф из-за Крестовый поход. Папа объявил крестовый поход на землю Египет. Когда-то эта территория была исконной частью хри христианских земель, и теперь христиане со всего света собираются сразиться за нее еще раз. Патимитскими землями правит магометанец Халиф из-за один, но под натиском католичества это лишь вопрос времени, когда эпохи его мрачного иго придет конец. Бог дарует всем участникам этого правильного похода отпущение грехов. Деус вульт. Так, благочестие изменится на 100. Замечательно. Их... Ой, как же я обожаю вот, эти, вот этот момент. Он просто прекрасен, просто великолепен. Когда... Вся Европа буквально поднимается Король Баирас создал земельный титул Королевства Пруссия То есть он теперь Ого, ничего себе Он теперь э -э Король Пруссии И король Иерусалима одновременно Так, а кто его наследник? Принц Бейдрас Это его сын Ну надо же Так, тут у нас 5000 есть Но мне кажется, этого пока что недостаточно Здесь, если посмотреть на экран э, крестового похода, то... Сколько у халифа из один сейчас войск? 19 тысяч. Ну, конечно, нам будут помогать э, другие участники крестового похода, но... Но вдруг нет. Полагаться на других участников крестового похода, вы сами понимаете, не очень хорошо. Сейчас вот... Э, э, э, не, ну, мягко говоря, нестабильная ситуация вот в центре Европы. Не знаю, откуда это появилось, откуда это, с чего это все началось. Наверное, что-то случилось, да? Как, Какая-то катастрофа. И сейчас они особо э, друг с другом не ладят. Ну, как бы то ни было, нам все равно с вами нужно э, участвовать в крестовом походе, потому что... Это наш долг, и бог этого хочет. И, в принципе, это очень весело, как я уже говорил. Так, и мы сразу же плывем вот сюда, в Дель Тунила. Кстати, мы можем заплыть в реки? Нет, мы не можем заплыть в реки, потому что нам религия не позволяет. Кстати, здесь уже начались битвы, войны. Надо, кстати, лучше вот сюда плыть, чтобы помочь Баэрасу, нашему ангелу Иерусалима. О, сколько здесь войск, офигеть, 21 тысяча. Ну, мы с ними совсем не справимся, это точно. Надо следовать за армией Иерусалима, за Байерасом. Так, и корабли я хочу сразу же послать домой, потому что они очень дорогие в содержании. Так, ну все, мы теперь следуем за какой-то армией. Хотя нет, знаете что, лучше мы открепимся от этой армии и будем путешествовать сами. Тут нужен какой-то один командующий К которому при, при, Все присоединятся Я сам присоединяться не хочу никому Потому что я не очень-то доверяю э, Искусственному интеллекту Вот, к нам уже присоединяются люди К нам уже присоединяются люди Уже 11 тысяч мы возглавляем Ну вот, вот сразу же все О, посмотрите как кстати, Ной ну постарел Вот это надо это заскринить но я постарел, ему 50 лет. Теперь стало. На старости лет, так же, как и наша Сторы, он будет участвовать в крестовом походе. Это, получается, уже третий крестовый поход. Моя сообщница, герцогиня Альберада, приобрела ядовитую змею. И скоро кайзер Гунтрам испытает ее эффективность на себе. Вот это да. Ничего себе. Ну, смотрите-ка, мы уже на, на третьем месте после, естественно, после боераса. Кстати говоря, если боерас окажется самым, самым лучшим участником этого похода то он себе заберет этот титул или кому-то из своей династии мне очень интересно узнать на этот вопрос смотрите-ка за нами уже идет 18 тысяч это хорошо Но блин оказывается что чем больше войск мы ведем за собой тем больше у нас истощение потому что лимит снабжения есть такая вещь Готово. Гадюка сделала свое дело, и Кайзер Гунтрам знает, что со змеями шутки плохие. Хотя уже поздно, охрана в поисках опасного существа. Так что ей не до них. Кайзер Гунтрам у нас умер. И, кстати говоря, его дети унаследовали все вот эти, все вот эти претензии. Блин, печально. Ладно, ну теперь. Кайзер священный импульс. Священной Римской Империи, это Кайзер Эглимар. Так, Кнут, э, король Дании опять предлагает нам заключить брак. Он уже был женат на нашей племяннице, Розетти Капони, она умерла от рака. Вот совсем недавно, кстати говоря. И он уже хочет взять... А, Кларимон Миддлсекс. Ладно, бери, бери, мне не жалко. Я не знаю, кто это такая, что она, в принципе, у меня делает при дворе. Пускай. Так, у нас почему-то крыжевцы под осадой Кто здесь? Что за, что за банда? Надо-ка надо им дать отпор Блин, ну как я могу дать им отпор Если все мои э, войска уже ушли на, в крестовый поход? Здесь вообще нету людей Которые смогли бы как-то ему противостоять Так, ладно Где бы их собрать всех вместе? Вот где-нибудь вот здесь Но только вот не вот этих так, Микеле Капонин нуждается в выборе образования. Давайте его воспитаем, наверное, в образованность, в веру. Так, кстати, нет, Гильем Диссердани не умер, он жив. Только он почему-то... А, его, его пригласила ко двору королева Бланка Хромая и сделала его своим вассалом. Вот это да. Ну, хорошо, дослужился Гильем. да, Он хороший человек был. Я думаю, он достоин того, чтобы стать правителем. И он хорошим правителем будет, я в этом не сомневаюсь. Тем более, у него есть наследник. Другой гильон де сердания. Который больше по дипломатии и по военке. Одноногий. Ну что ж теперь? Что ж теперь? Ну это его сын, кстати говоря. А это кто, кстати? А, это все... Это все правители... Правители католических земель. Я просто думал, что они... Идут по Византии, потому что, что это византийцы при... присоединились к нам. Ага, конечно, сейчас. Византийцы и православные люди будут ходить в крестового похода только когда рак на горе свистнет. Так, Клементина. Клементина нуждается в выборе образования. Она очень хорошая интриганка. Давайте воспитаем ее в интригу. Смерть святого. Что? Смерть святого? Какие. Каким образом, почему, мы, мы что, это, это помните, если что, это Рахвое, это эм, сын этой королевы Петры, ой, то есть муж королевы Петры. Смерть святого. Рахвае Дукасин жил благочестивой жизнью, воистину следуя примеру Бога. Он погиб 24 июня 1149 года, и люди уже давно задавались вопросом, если бы можно было считать его истинным христианином или нет. Большая церемония проводится в честь Рахвоей Папы Имским, чтобы отпраздновать прожитую жизнь. Добродетельный образец истинного католичества: папа напишет его имя среди благочестивых страны: уничижение благочестия в жизни, пример в смерти. Да будет благословенная его память, вновь оказавшегося в объятиях Бога. Вот это да! Вот это вот это ничего себе! Так, ладно, конечно, прос прославляем его имя, но. А он ведь правда был благочестивым, он блаженный. Был благословлен церковью как пример праведности и благочестия. Ну ничего себе! Так, Ну и Капони получил новое прозвище. Его теперь зовут Сварливый. Сварливый, но почему? Почему сварливый? Почему сварливый? Я стал сварливым. Вот это да, вот этот поворот. Так, и Сим тоже чувствует себя плохо, у него брюшной тиф. Да что же вы? Где мой придворный лекарь? Мой придворный лекарь тоже что с ним случилось? Давай, Гаспар, лечи всех нас. О, к нам прибыл новый э, лекарь. Он, кстати, обладает чертой характер знаменитый лекарь. Он должен всех нас вылечить здесь срочно. Так, скоро уже, скоро уже будет сто процентов. Мы ну, скоро уже победим в этом крестовом походе. Хоть бы мы... От... Так, победа крестоносцев. Победа крестоносцев. Бог даровал королю Харальду. Так. Он из дома фатимидов. Египетской культуры. И он еще и этот... Он... Он просто, он из-за того, что он принял католичество, видимо Байрас, оказался, видимо, Байрас оказался самым полезным участником крестового похода. И он решил, хм, а почему бы не сделать королем Египта египтянина? А Почему бы нет? Почему бы нет? Здесь все равно династия фатимидов. Король Харальд даровал новые фатимидские земли своему кандидату, известному как Ессир Фатимид. Папа публично поздравил его и других крестоносцев с великой победой, отметив их как истину защитников веры. Хам Капони стал эмиром. Он получил эмират Барка. Это где? Это вот здесь. Вот здесь он получил в Кирена... город Киринаику. И он получил вот эти вот земли. Так, его наследники это Александр Капони, Сим Капони и в общем его дети. Ну что ж, история повторяется, и у нас снова здесь наш э, сын становится правителем Королевства Крестоносцев. Ну ладно, хорошо, я в принципе не против, мне это нравится. Так, мы можем начать играть за него, но нет, лучше уж я буду играть дальше за Ноя. Я, конечно, могу перейти в католичество. Ой, то есть э, в феодализм, но это произойдет другим способом. Ну ладно, фатимиды, так фатимиды. Теперь, короче, с этого дня и до конца времен, видимо, фатимиды это католики. Так, мы можем выбрать новую амбицию. Какую бы амбицию выбрать? Построить великое сооружение, почему и нет? Ведь у нас столько денег, давайте так и сделаем. Давайте так и сделаем Великое сооружение будет построено в честь нас Ну что ж, я думаю на этом мы на сегодня закончим Пускай э, в игре прошло очень мало времени Но зато у нас произошло очень много очень важных событий интересных Которые мне бы хотелось с вами в скорейшем времени обсудить в комментариях Уже в следующей серии мы э, начнем строить великое сооружение и прочее вы, кстати, можете предлагать в комментариях, как, какое именно великое сооружение мы можем с вами построить. Ть, зачем у них просить деньги, если у нас и так куча денег? Так, Николя Капони получил новый артефакт. Китайская живопись. Китайская живопись? А, живопись эпохи династии Сун. Угу. Кстати говоря, а мы какие, мы какие получили артефакты? Какие-нибудь новые артефакты получили? Надо посмотреть. Надо посмотреть. Мы получили пластинчатые доспехи, и топор, и все. Пластинчатые доспехи. но ну, это, в принципе, такие же доспехи, которые мы с вами получали, играя за Асторы. И топор. Что за топор? Внушительная боевая секира. Ну, а пока. Пока. И всем до встречи в следующих видео.